Большинство мазей в своем составе содержит капсаицин. Это вещество очень хорошо раздражает кожу и рефлекторно нагревает мышцы, снимая с них спазм. Но если у вас острый воспалительный процесс, то мазь, скорее всего, еще больше его увеличит. Еще великий Гиппократ толковал. Болезни лечат холод, голод и покой. И действительно, в остром периоде корсет облегчает такие симптомы, так как меньше движений, меньше раздражения крышка и меньше боли. Но длительное ношение корсета будет только расслаблять собственные мышцы, нарушая естественную биомеханику движения. Корсет рекомендовано надевать только на периоды нагрузки, статической, по типу уборки или сидячей работы или езды за рулем. Осознанно уменьшая двигательную активность, вы адаптируете свои мышцы и суставы к новым условиям существования, а именно отсутствию движения. Помимо слабости в мышцах, отсутствия питания в связках и суставах, вы зарабатываете таким образом еще и кинезиофобию. Это когда человек боится двигаться вообще. Но так как движение – это жизнь, хотя бы 5 гимнастики ежедневной будут в помощи вашему здоровью. Всем здорово спины, пока!